Всем добрый вечер. Готовы еще послушать про котов? Отличная на самом деле получается командная работа, когда люди кидают вот эти все ссылки замечательные. Океан был обнаружен, Посейдон, благодаря тому, что одна из зрительниц буквально заставила посмотреть фильм «Клетка». Я сейчас плохое дело делаю. Сейчас все поймут, что так можно замучить. Замучить предложениями посмотри да посмотри мультфильм «Перевал». Ох, я не ожидала вообще, что советская мультипликация может быть таким ужастиком и таким сюром мне кажется, вот я искушенный зритель который там ужастики смотрел мне кажется, что такой мультик очень сильно <свят> наповал, сражал психику детских детей, когда они детских детей, говорю, советских детей когда они смотрели этот советский мультик правда, мультик не такой уже старый 1988 год всего два года до развала Союза тем не менее Жутчайший мультик для тех, кто соскучился по ощущениям, по впечатлениям, а все приелось, рекомендую. Полчаса я вам говорю, эти звуки, эти тени, это все вызывает эмоции. Итак, про котов. В первом смысловом ряду тут вообще не, не дается объяснение, как они оказались в этой ситуации. Предполагается додумать, что они живут на другой планете, вдали от людей, что случилась авария с их кораблем, случилось что-то с радиацией, ядерная война, радиация и зима и на них нападают какие-то чудики. Как они дошли до этого состояния, объяснения нету. Но я пока смотрела, почему-то вспомнила все свои странные сны про города, в которых я в этой жизни не была. Удивительное ощущение. Вспомнила тот сон, где мне сказали, что тебя называли резиновые сапоги, или кожаные, или резиновые, сейчас уже не помню. Спрашивали, какие черные, как символ каких-то работ. Ввиду того, что первый смысловой ряд снят, максимально непонятно. И да, даже сам способ изображения, он как-то шифрует. Просто здесь много чего зашифровано. Я предлагаю рассматривать именно второй смысловой ряд, наш любимый космический. И, итак, смотрим, какие чудики на них напали. Вот люди, у них разбитое все, разбитая цивилизация. Разбитый корабль, до которого они не могут дойти. Они уже сражаются луками и копьями, ибо все утеряно. Но продолжают учить стихи и математику, потому что сохранили еще культуру. Еще живы те, кто это все помнят. На них нападают существа, которым мультик даже не дает названия, а их называют ночными тварями. Я задаюсь вопросом, уж не роиды ли? Может быть, роиды? вот такие бесформенные зубастики а теперь про котов пока они описывают свою тяжелую участь пока они описывают историю показывается как идет кот как идет кот это более чем странно потому что в этом фильме больше нормальных живых существ кроме людей в общем то не осталось они питаются какими то грибами и их добывают тяжело с одной скалы с риском для жизни когда они встречают так называемого козла, домашнего животного, их знакомого, у козла много глаз и хоботок. Это уже мутант. Говоря про лошадь, они говорят, что не знают, дети не видели, кто такая лошадь, и у них картинка, лошадь на картинках. То есть нормальных живых существ из других эпох не осталось. Почему-то идет код, потом показывают у кота от хвоста идет такой странный свет прожектора. Это было, это было 5.27, 5.37. Морда кота показывается, пока они говорят на свои тяжелые темы. И кот смотрит в упор, люди. Что это, почему? Дальше. Не понимаю, что случилось. У меня не подгружает. Дальше они стоят в поле, провожают детей. Дети пошли на экспедицию. И женщина говорит, даже если они дойдут, даже если они там все найдут, вернутся ли целыми, какой там во всем смысл. И опять показывают морду кота. В предыдущем случае на кота в советском мультике, который тут по секундам расписан, в предыдущих кадрах на кота было расписано больше десяти секунд, там, кажется, 12 секунд. И дальше еще пять секунд. Он смотрит. У меня сейчас почему-то не подгружает. У него второй глаз ярко-голубой был. Тут силуэт был голубой. Да, вот так виднее. И у него глаза отцвет. Желтое и голубое. Желтое голубое. Причем здесь даже числа обозначены. Тут три, тут один. Фигура. И он опять смотрит в упор. И у него глаз как бы желтый как бы голубой. Если бы это был символ какой-то войны, трагедии, там могут бы быть цвет пожара какого-то, заката, что угодно. Почему желтый и голубой глаз у кота? Объясните вот эту загадку. И дальше они нигде кота не встречают, не гладят. Он, он просто ходит. И в, в, вот два эпизода на... Таких грустных текстах, где он смотрит в упор. Вы хотите говорить, что это нечаянно? Вот знаете, если сейчас можно списать на Голливуд, на фантазии, на сценаристов, то в советском кино это откуда? В советском-то кино откуда? А что здесь такого произошло? Вот сейчас во втором смысловом ряду попытаемся думать. Здесь произошла ядерная война, ядерная зима. Почему они сейчас пошли в экспедицию? Дети подросли, их взрослые много погибли от вот этой жизни они пытались в экспедицию идти на корабль раньше, на них нападали вот эти твари, поэтому взрослые погибали вот дети выросли и впервые самое теплое время, когда можно идти, теплое время то есть до этого было холодное и начало теплеть, это как версия ядерной зимы и старик говорит о детях вы наша единственная надежда на вас, на знание, надежда атланты Атланты и мальчик кидает в мячик в виде глобуса. Атланты держат небо на собственных руках. Вот я прямо вспомнила тот сон, где мы бежали, что-то там сверху сыпало, черная земля, черная земля, а дальше наши жизни были прописаны, и мне сказали, что я дальше какого-то возраста не проживу, я не застану там какие-то события у детей, потому что... Я старая уже не нужна, меня ликвидируют. Прямо я очень вспомнила этот сон. Песня Градского. Я не могу тут цитаты включать, у меня уже был блум Много труда на то, чтобы снять видео, когда система не принимает, я не буду рисковать. В «Песне Градского» описывается «Мало радости, нет веры, тяжелая работа, морщины, нет, нет богов, нет надежды, ничего нет». «Пытаешься отвлечь сердце на чужой сценарий, на чужую игру». Там дальше послушайте, я сейчас буквально не помню как. «Что-то там и, и идешь по этому кольцу, без начала и, и конца». Без надежды, без свободы, и смиревшись как от... без огня, без вдохновения, и смирившись, как овца. Кадры показаны страшные. Тут есть великаны, тут есть большие черепа обгоревшие, тут есть как следы радиации или пожара. То есть убитые великаны. И настолько кадры пессимистичные, что я их сейчас показывать не хочу, они тяжелые. Просто действительно очень необычно, что такие страшные вещи сняли в детском советском мультике. Мультик заканчивается не, не полным хэппи но в целом хорошо. Они доходят до э, корабля, находят бластер, защищаются от какого-то дракозавра, динозавра очень знаково каких животных они встречают. Во-первых, они встречают мутировавшего козла, который оказывается козой. И э, эта коза, у нее много глаз и хоботок. А я напомню, что число хромосом у козла, у козы 30. И 30 это такое число, которое возможно ассоциировано с поломанным миром, где заложено в условиях задачи конфликт заложены конфликты дальше животное с которого которое они победили с помощью бластера определите его тут и рога и клюв и оно как динозавр я не знаю что думать именно об этом животном то есть звери которых они встречают возможно с каким-то зашифрованным смыслом среди прочего почему-то кот который в двух эпизодах достаточно долго смотрит в упор на зрителя. С желтым и голубым глазом. Один из участников погибает. Они берут из корабля вещи. Они там дальше имитация как бы компьютера. Но они не в состоянии ничего понимать. В этом компьютере масонская шахматная доска. Они принимают решение собрать книги, бластеры, знания и разобраться, а потом сюда вернуться. Во втором смысловом ряду я бы подумала, что это остатки знаний, которые нашли, владея языком, владея все еще памятью и письмом. Остатки знаний, которые нашли, решили восстанавливать старые знания. Не старые, утерянные. Прямо как время после ядерной войны. Еще раз про роидов. Есть версия, что роиды это грибы. Я про это ничего не могу не подтвердить, не опровергнуть. Я думала, что роиды связаны с котами с океаном. За того, что они связаны с компьютером, а коты электроники. Я даже допускала, что коты и есть роиды. Но пока ничего не могу больше сказать. Ну так вот. В этом мультике были непонятные вот эти бесформенные существа, которым не дали даже имя. И там были сразу грибы. Девочка, чего ты плачешь, чего ты расстроилась? Я потеряла грибы. Это сразу после сражения с этими летающими головами. И в этом и дальше показывали кота. Коты, грибы. И, и мохнатые хищники, которым за все это время так и не дали названия. И люди, которые продолжают высмеивать мою кошачью тему, я еще напомню, в «Свежей матрице» кот у, у психолога, когда был визит Нео, и психолог говорит о странностях Нео. А еще вас пугает мой кот с бубенчиком. Этот же кот потом будет в зазеркалье. Скептики хотят продолжать говорить, что ничего нету. А еще серия про котов футурами, а там коты прилетели из созвездия дракона, и они с Земли скачивали энергию для своей планеты. Вы хотите утверждать, что это все просто от просто така, что это фантазии просто Голливуда? А вот это чьи фантазии? Это уже фантазии Советского Союза вообще-то. И нельзя сказать, что интуитивные каналы в принципе не видят котов, потому что я могу сейчас три вспомнить каналы, которые говорят о кошачьих расах, о том, что их много, но никто не говорит именно об этих котах, которые связаны с вторжением на Землю, они связаны с электроникой, они связаны с фашизмом, с чем-то еще, у них много связок, они их показывают все время в клипах, они воруют золото в банке в одном из клипов. Задайтесь вопросом, почему именно об этих котах, которые имеют какую-то ключевую роль к этой войне, к происходящему тут, именно ключевую, почему их не видит никто из интуитивных людей? Что мне приходит, какая версия у меня. Раньше это звучало как какое-то кощунство, все-таки мир духовный. А ведь мир духовный, это то, ну, он тонкоматериальный, он тоже написан по какой-то логике и физике. А что если этот мир взломан? Коты и те существа, которых не видит вообще никто. Ожидаемо кто-то из зрителей высмеивает эту тему. вы хотите говорить, что это просто так? Я думаю, что те, кто, если это симуляция, то те, кто ее, в общем-то, обработал, взломал, они сделали так, что именно их, в принципе, невозможно увидеть. Ну, кроме как через такие источники. И э, люди, которые говорят обо всем только не об этом, пусть они признают, признают, что что-то идет не так, что-то очень не видно, вот перед носом есть что-то какой-то важный момент всей этой истории, который не видит никто. И я спрашиваю, ну если этого так много, почему бы об этом не говорить? То же, то, то же самое, как сокрытие богов, их присутствие, их существование вообще. Что за фишка это скрывать, если они всегда были? Древние люди в разные периоды истории, на разных континентах сочиняли как бы сочиняли, придумывали одних и тех же, одни и те же личности, сходные истории, сходные там, порой символы. И нам предлагается думать, что это было просто так. Ну, просто они придумывали похожие истории. Ну, не забавно ли, скажите? Я не знаю, какая практическая польза от вот этой информации, что находит канал. Я лишь нахожу странным, что если об этом так много снимают, почему об этом никто не говорит? Ну, чудное ну только, да. Зрителю, который мне кинул идею посмотреть этот мультфильм, я очень благодарна. Согласитесь, на, на, глючи, на глючи, доказательства. Другой зритель мне еще серию футурамы дал, которую я еще не обозрела в ролике. Ну, много таких посланий. Пишите мысли и что у вас еще есть по котам, по богам, по мере сил. Все не осилить, но вот так по чуть-чуть. Интересно она обнаруживается, да? Пишите мысли, ставьте лайк, подписывайтесь. И до новых встреч!